Привет всем, с вами снова я, Анна Якушева, и сегодняшнюю лекцию я решила посвятить форме музыкального произведения. Зачем это нужно, спросите вы, я и без этого прекрасно могу слушать музыку. Да, безусловно, можете, но я хочу спросить в ответ. Бывало ли такое, что вы решили приобщиться к прекрасному, пришли в консерваторию или филармонию на концерт классической музыки, а дальше сидите и думаете когда же это все закончится, когда уже можно аплодировать. Согласитесь, что хотя бы раз, но каждого из нас посещало это неприятное ощущение. Но если вы будете чувствовать, понимать структуру произведения, то сможете предугадывать ход мыслей композитора и даже в музыке, которую услышите впервые, понимать, когда же зазвучит финальный аккорд. Сейчас или все-таки минута через три. Для начала давайте разберемся, что такое соната и симфония. Соната, если сказать простым языком, это крупное произведение, написанное для одного инструмента, например, фортепиано, или инструментального дуэта, скрипки и фортепиано, флейты и фортепиано. Классическая соната состоит из трех, реже четырех частей. Симфония это еще более крупное произведение, которое может длиться целый час. И симфония уже пишется для симфонического оркестра. Классическая симфония состоит из четырех частей. Так вот, крайние части сонат и симфоний чаще всего пишутся в сонатной форме, о которой сейчас и пойдет речь. Сонатную форму мы разберем на примере хорошо известной вам Пятой симфонии Бетховена, а точнее ее первой части, ведь именно эта музыка знакома практически каждому. Этот мотив называется мотивом судьбы, а сам Бетховен о нем сказал. Так судьба стучится в дверь. В экспозиции противопоставляются две главные темы. Это темы главной партии и побочной. Главные партии яркие, действенные, энергичные, и пишутся они в основной тональности. Что это значит? Пятая симфония Бетховена – симфония до минор. Значит, в первой ее части будет преобладать до минор, и главная партия в экспозиции также будет написана в тональности до минор. Музыка главной партии развивается, и постепенно Бетховен приводит нас в мажор, в ми-бемоль-мажор. А кто знает родство тональности, тот поймет, что приводит он нас в параллельную тональность. Послушайте тему побочной партии и попробуйте подобрать эпитеты для этой музыки. Эта музыка более напевная и светлая по сравнению с главной партией. Но обратите внимание, что тревожность главной партии проникает и сюда. За счет чего? Наверняка вы догадались, что это отголоски мотива судьбы. Музыка побочной партии развивается, напряжение растет, и Бетховен нас приводит к новой теме. К заключительной партии. И мне очень хочется продемонстрировать этот отрывок, чтобы вы почувствовали нарастание этого напряжения и точку, с которой начнется новая тема. Завершает экспозицию заключительная партия, звучит она как и побочная в жизнерадостном ми моль мажоре и заключительная партия является неотъемлемой частью любой экспозиции наряду с главной и побочной партиями. почувствовали, что сейчас звучит завершающий этап, но все же это не конец произведения. В экспозиции противопоставляются темы главной и побочной партий. У них разные образы и разные тональности. Главные партии – действенные, побочные – лирические. После побочной партии звучит заключительная. Она звучит в той же тональности, что и побочная партия, и ставит смысловую точку в экспозиции. Далее два варианта развития событий. Дирижер может полностью повторить экспозицию сначала, так как в нотах стоит знак, репризы. Тогда после финальных аккордов заключительной партии вы услышите или же начнется второй раздел сонатной формы Разработка. Тогда в нашем случае вы вновь услышите мотив судьбы, но уже в несколько измененном виде. В разработке композитор развивает мотивы главных тем, путешествует по тональностям, достигая кульминации напряжения. Разработка – раздел, который не имеет четких указаний. Каждый композитор выбирает, какие темы и как развивать. В нашем случае Бетховен взял тему главной партии. Мотив судьбы звучит у разных инструментов, Бетховен уводит нас все в новые тональности – и мы нигде не чувствуем устойчивости, нигде нельзя поставить точку. И вот наступает момент подготовки к репризе. Бетховен это сделал таким образом. его первоначальном виде. Это говорит нам о том, что начался третий раздел сонатной формы реприза, повторение. И это значит, что сейчас вновь прозвучит главная, побочная и заключительная партия. Только повторение будет немного неточным. Если в экспозиции темы звучали в разных тональностях, это было необходимо для дальнейшего развития, то теперь тему необходимо объединить и Бетховен их приводит, так сказать, на одну высоту. Главная партия звучит в до миноре, а побочная и заключительная в до мажоре. Далее прозвучит завершающий раздел кода. Это не обязательный раздел для сонатной формы, но Бетховен он был необходим. Возможно, для того, чтобы вернуть нас в основную тональность до минор. Звучат финальные. Все, закончилась первая часть, но не спешите аплодировать, ведь симфония, как я уже говорила, это многочастное произведение в классическом варианте, состоящее из четырех частей, где первая, третья и четвертая часть быстрые, а вторая медленная. И пока не отзвучит финал, то есть четвертая часть, аплодировать не принято. Кстати сказать, хлопать не разрешается и между частями концертов, сана, цуит, то есть любого многочастного произведения. Итак, подведем общие итоги. Сегодня вы познакомились с тем, что такое сонатная форма. В сонатной форме три раздела. Экспозиция, где экспонируются, то есть показываются главные темы. Разработка, где они развиваются. И реприза, где повторяются темы экспозиции. Дальше на усмотрение композитора может прозвучать кода. Новых тем в этом разделе вы не услышите, но обязательно услышите, что музыка вот-вот закончится. Когда вы потренируетесь определять эти разделы, вам будет намного проще воспринимать многие произведения классической музыки, а именно подавляющее большинство первых и последних частей сонат, симфоний, концертов и многие увертюры. Попробуйте теперь послушать первую часть пятой симфонии Бетховена уже с новым пониманием. И обязательно послушайте всю симфонию целиком. Ее жизнеутверждающий финал, четвертая часть, не оставит вас равнодушными. Ссылки на исполнение, а также ноты, по которым можно следить, я оставила в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал, вопросы пишите в комментариях. И не забывайте делиться этим видео, если, конечно, оно оказалось интересным и полезным для вас. С вами была я, Анна Якушева. До новых встреч! Пока!